Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Ну что, окончились выходные, приехали вновь на настройку, наста, потрудиться. Погода отличная у нас сегодня, тепленькая, весна пришла. данный момент нахожусь на верхнем стапеле. разделили одни здесь, другие на, на тапеле, которые там у нас под низом, где это тыкуют пауки. Вот Частично там что народ и здесь одновременно работа Работы у нас Работы пока так немного, но есть Держимся, как говорится Подготавливаем палки на обвязки на обмасти на опоры, которые будут, ну, ну одним словом, на, на опоры, на трубы и все такие вот эти подмости, обвязки, шпунт вот тоже вот есть, ребята все это время пока позволяет пока вода не поводок время есть как говорится желаю вам все это еще шпунт это скорее всего угловой шпунт когда это будет обиваться опора угол Варил все делаю. Так еще там то есть тоже. Так же все. Все это же. еще бы хотел бы сказать что поставки металла под достоверной информации будут идти ну, примерно в июне то есть на укрупнение палки которые будут отдельные палки которые я показывал вам еще вот там на вот там, где, в той части, поставки будут в июне, такие дела, так, по опоре номер 4, примерно расскажу вам тоже движка будет ну, тоже вот это такое как бы сказать расчежимое тело но ну, примерно в июне подготовки там будет тоже обустройство опоры подмости под терминики ну короче одним так же как и все было на третьей опоре это же все самое Здесь идет подготовка на, на каркас 41 отряд укрупняют детали здесь, а потом отправляют на пристань. Подготовлен тапель под укрупнение переделали все отсюда открывается отличный вид картинка красота постараюсь потом вам показать это все если получится окрасочный цех утепляют от ветра от всего для покраски палок. Туманка у нас сегодня от воды, скорее всего, потому что идет испарение воды, от льда, туман. Крем и чай, я снимаю немного, крем и ВК позволяют, краны, машинейки. Это у нас территория базы. Техника стоит, а это у нас погончики администрации. Администрация, ПТВнчики, киодезия, умывальник. Положено, как все есть. так вот. Ну что, перекух у нас чай, пойду немного. No.